Ну все, мы завершили свою лучшую программу по геометрии треугольника. Что она умеет делать? Она по нажатии одной кнопки умеет выписывать грандиозные утверждения. Что такое грандиозное утверждение, я сейчас расскажу. Она нажать кнопку вот эту, но предварительно выбрать какие-то точки. Вот сейчас мы выбрали первый треугольник Морли, вот он. Вот Надо убрать красненькие точки, а это убираются линии. Вот первый треугольник Морли выбрали, а, вот а вот второй треугольник Морли. Напомню, что такое второй треугольник Морли. Это первый треугольник Морли, но помещенный в окружность, записанный вокруг треугольника. Также ориентированный. Можно выбрать любые другие точки. Всего точек не больше Эта кнопка сделает последовательно три дела и запишет три файла в директорию дейта. Во-первых, она перейдет все линии через эти точки, найдет все пересечения красные точки, и найдет все случаи, когда четыре точки из них лежат на одной окружности. Угадайте, сколько будет всего случаев. Их будет 207. Мы берем не все, а только хорошие. Это рассказывалось. И тогда. И 207 окружностей, 207 центров. Повторяем процедуру и смотрим, сколько четверок из этих центров лежат на одной окружности и сколько же? Ответ будет 237, 237 четверок. 237 новых центров. Снова повторяем процедуру. И сколько получается в результате? Опрос. Много или мало? Как вы догадаетесь? Правильный ответ. Много-мало. И все получится 93, но на самом деле 6. Вот это и есть наше грандиозное утверждение. 93 грандиозных утверждений. После этого начинаем их долго-долго рассматривать, с огромным удовольствием. Но до этого мы дойдем потом. А сейчас я предлагаю поговорить философски. Мы никогда не думали об абсолютной выделенности. науки под названием геометрия треугольника из всех остальных разделов математики. Мы считали сразу аж четыре яркие особенности. Первая особенность – это возможность непосредственно проверки всех формулированных утверждений. То есть, грубо говоря, можно быть уверенным, не доказывая. Ну, вот доказать, что этот треугольник треугольник, это треугольник равносторонний, если три тресет. Ну, здесь мы, мы можем подергать сюда-сюда. Видно, что он остается близким, Всегда остается равномерным. Ну, значит, это равносторонний треугольник и доказывать ничего. Вот доказывать, конечно, надо. Но это, но, но это исключительно от этой науки. Там возьмем теорию простых чисел. Надо доказать, что три степени P минус 1 минус единица делится на P только, тогда, когда тогда и только тогда, когда P простое. Как это доказать? Мы проверяем для одного, второго, третьего, четвертого. Но потом у нас нет даже уверенности в том, что это будет продолжаться дальше, если мы это строго не докажем. А здесь же, опять же, не доказывая строго, полная уверенность у нас в этом есть. Это хорошо. Первая особенность. Вторая особенность. Возможность количественной оценки утверждений. Тут мы возвращаемся к нашему понятию глубокоумия. Напомню, что такое глубокоумия. Глубокоумие, глубокоумие утверждения есть сумма глубокоумий всех его атомов. Это атомы. А глубокоумие атома – это количество точек, которые требуются для построения центра соответствующей окружности. Минус 3. Посмотрим глубоковыми этого графа. Для определения его глубоковыми надо суммировать 16 этих глубоковыми и к этому числу прибавить 5. Потому что глубоковыми всех этих атомов равны единичке. Самые примитивные атомы. Сейчас мы будем разбирать это долго и упорно. Эта особенность на самом деле, количество определения определение качества теоремы, очень необычайно важна. Особенно в нашем случае, когда теорем будет очень много. Не смогли что-то такое передумать, а во всех остальных областях математики сделать практически невозможно. Вот подумайте сами. Третья особенность. Возможность красиво представить свое утверждение в виде мультика. Возьмем формулу Румаладжа. Корень там из пи -E равняется чему-то. Но нельзя представить в виде мультика. А нашу формулу можно... Берем одну вершину двигаем его по кругу. И смотрим, что теорема все храняется. Эти четыре точки как лежали на одной окружности, так и лежат. Сомнения верности теоремы на этом отпадают. И четвертая особенность. Невероятное количество грандиозных утверждений. Вот это вот, такое утверждение будем называть грандиозным, у которого существует три уровня. Ну и суммарное меня больше равно 33. Почему 33? Потому что здесь вот Первое наше утверждение, оно у него 33. Какие четыре точки не возник, всегда получится новое грандиозное утверждение. Это очень интересный разгар. Буквально в следующем нашем включении мы берем полную мистику, полную абстракцию. Вторую точку Ферма, там треугольник Наполеона и получим такие результаты, что хоть что, хоть, что и хоть падает. Будем сидеть и смотреть, ну через десять. Итак, мы сформулировали четыре ярких отличия науки геометрия треугольника от всех остальных разделов математики. В общем, сама эта математика очень большая, но у нее существует, так сказать, особый район, совсем особый, как Китай. Это как раз наша наука ГМ, геометрия треугольника. ГТ. Это позволяет нам по новому. По-новому взглянуть на известную притчу о тирании сырокурс Героне и Евклида. Напомню, о чем там речь. Там Герон собирался понять Евклидовские начала, но не смог осилить. он обратился к нему и спросил, а не ли как-нибудь попроще? А Евклид ему ответил, что, мол, в геометрии нет царских путей. Такой, вот, теперь мы можем возразить и Евклиду. Неправда. В геометрии есть царский путь. Теперь этот путь, это наша программа FindTag.ru по-забавному именно и только в геометрии. причем именно в той геометрии, о которой и, и говорил Терран Он есть. Потому что любой человек может взять 9 произвольных точек. Точка Лемуана, точку пересечения Антибисик точку Нагер и так далее. Нажать одну кнопку и найти самую глубокоумную теорему в геометрии. А мы декламировали, чем глубокоумнее, тем лучше. Это и не царский путь. Итак, мы выбрали первый треугольник Морли, второй треугольник Морли, и теперь она стоит задача нажать на эту кнопку. Нажать на эту кнопку можно аж четырьмя разными способами. Можно просто нажать на кнопку. Можно найти в вот эту кнопку. Можно нажать подряд раз, два, три кнопки. И последним способом набирать их на панели. Для этого надо сначала нажать эту кнопку на результатах, взял. Потом нажать Эту кнопку и эту кнопку. Это будет th 2 х А потом эту кнопку и эту кнопку. th 3 x Мы просто нажимаем эту кнопку. программа потренькала-потренькала и нашла 93 грандиозных утверждения. Вот они. Во-первых, сначала надо нажать вот эту кнопку. Вот это видео 2. Другой режим рисования. И смотреть. На, на эти но так рассматривать неинтересно потому что слишком сложно надо что-то делать что я придумал для начала у нас есть четыре у нас есть четыре дополнительные панели вот они первая панель вот вторая панель и вот третий панель. Ну и всех уберем для начала. У нас именно вот эта панель. Ку-хист Мы хотим взглянуть на все наши 93 грандиозных утверждения вместе. И для этого построим гистограмму по глубокоуми. Каждое это самое наше грандиозное утверждение обладает глубокоумием. Глубокоумия графа равняется сумме глубокоумий всех атомов. Как мы говорили в прошлый раз. У меня здесь было дорисовано плюс К, это типа какие-то дополнительные точки, это бред, мне затмение нашло. Это самое простое определение и самое правильное. А то б, просто новая теорема, это ерунда. В случае нашего графа, наше глубокоумия утверждения равняется сумме этих 16 и плюс 5. Здесь глубокоумия у каждого атома единичка. Ну, мы опять не рассматриваем, будем рассматривать глухарный десозвездочек, равняется D минус 5. Продолжаем. Как выглядит наше изучение наших, 90, наших 93 грандиозных утверждений? Выбираем huge. Ухист of D. Здесь два режима. Будем говорить о втором режиме. Когда по нажатию этой кнопки программа построит две гистограммы, по глубокому величину D со звездочкой D минус 5 отдельно для несимметричных и для симметричных случаев. Нажимаем. То есть видим, то на самом деле не 93 всего случая, а 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Понятно, что случаи могут размножаться. Дальше надо выбрать, какой из этих столбцов гистограмных мы хотим рассмотреть. Предположим, вот этот. Самый самый глубокоумный из несимметричных. Для этого выбираем здесь вот это самое число. Сколько здесь глубокоумия? 34. И go to fm. Вот они все здесь. Строго аналогично тому, что мы делали здесь. Здесь тоже переход по индексу, помните? А здесь тоже сам переход по глубокоумию. Вот эта кнопка. Выбираем гистограмму. И здесь можно листать в наши случаи. Вот они здесь. Случаи сложные, поэтому мы их рассматриваем по-особому. Во-первых, давайте увеличим ширину линии, потому что не очень красиво видно. Выбираем для этого ViewPanel 1. И здесь выбираем длину линии 6. Это у нас общий принцип. При нажатии на Саму величину она изменится. Левой клапка увеличится, а правая уменьшится. Это лучше, чем плодить эти всякие up, up and down до конца. Выберем второй случай. Номер 2 из 32. И, и нажмем кнопку UDP. View, view Мы рассматриваем эти штучки по 4. Вот первая четверка. Вот вторая четверка. Вот третья четверка. Вот четвертая четверка. Вот они все вместе. А можно посмотреть завершающую завершающую эту самую круг. Ну вернемся к первой, второй, третьей, четверке. Разберемся с первой четверкой. Давайте рассмотрим, что такое глубоколумие. Здесь четыре окружности: синяя, зеленая, красная и желтая. Это радиус. Почему глубокому это единички? Потому что мы здесь проводим окружность. Вся она для ее построения требуется ровно четыре точки. Раз, два, три, четыре. Напомню, у нас раз, два, три точки, еще три точки и еще три точки. Для построения синей окружности нужно ровно 4 точки. Раз, две, три, четыре. Одна точка треугольника и три треугольника. Четыре минус три равняется единичке. Почему зеленой равняется двойке? Посчитаем, какие точки нужны для него. Ну вот раз, два. А вот эта точка дается пересечением вот этой прямой и вот этой прямой. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, для зеленой нужно 5. Раз, два, три, четыре, пять. 5-3, два. Для красной нужно 6. Нужно все, весь этот треугольник. Раз, два, три. Потом вот это, это, это. 4, 5 и 6. 6-3, три. 3. Для желтой 2, соответственно. Ну, короче, все правильно. И в заключение еще один эстетский вид разглядывания. Разглядывание мультиком. Жмете для этого вот эту кнопку. Здесь уже не заморачивайтесь. И она последовательно покажет эту. Она говорит, давайте. Она сейчас будет двигать эту вершину по этому кругу. На, этом, на этой четверти она показывает первую четверку. На этой вторую, на этой третью, на эту четвертую. А потом будет крутить все вместе, но, в, но уже без этих линий Здесь в любой, можно менять все, что угодно. Круг, круг остается на месте, а вот, например, эти две штучки, эти всегда остаются на одном месте. Вечно вращаясь. Стоп. Мигает эта смена кадров. Чтобы не мигало, надо нажать четвертую панель, видео-рекорд. Нажать эту кнопку. Она записывает нормальный, хороший э, мультик в директории видео. Ну, кадрами. Надо записать название, естественно, поставить там все правильно. И заключение ⁇ обещанная мистика. Выбираем абстрактные точки, ну, самые абстрактные. Возьмем три точки Наполеона. Ну, это ставят равносторонние треугольники на сторонах берется их центр ставится в центр описанной окружности и вторая точка ферма а вторая точка фирма — это мы в эту сторону вставим, на насторонние треугольники проводим линии и они все пересекаются в одной точке вот через эту эту линию в одной точке вот это вот тоже равностороннее в одной точке и вот это равносторонней тоже в одной точке и как водится нажимаем одну кнопку одну вот эту. Жмем. Она считает недолго. Из пары минут буквально. Итого имеем на первом уровне 173 случая. На втором 91, а на третьем 59. 59 это тоже немало. Но делаем нашу гистограмму. И что мы видим? Изобилие грандиозных утверждений. Просто изобилие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, шестнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, Вот И ни капельки не заморачиваясь, идем это самое, идем в и запись будет, и запись будет. Мультикс ну, невероятный. Глубокоумие 59. А какое максимальное глубокоумие? 13 умножить на 16 плюс 5. Получается 213. Ну, будет очень долго считаться. Ну, программа есть в описании. Ставьте рекорды, делайте ну, их в трех номинациях, естественно. Несимметричных, такая симметричная, такая симметричная. Будут разные. В этом, наверное, самый большой, в этом поменьше, в этом совсем маленький.